С бывшими женами выстраивать отношения непросто, но можно. Вопрос обращен ко мне, потому что у меня есть такой опыт, опыт выстраивания хороших отношений с бывшими женами. Тема непростая, потому что любой развод, даже при боюдном согласии, все равно это разрыв каких-то связей. Я помню, когда разводился с Леной, то у меня настолько рвались привязки, что я неделю... Вообще вся моя левая сторона горела, и я не мог одеваться. Я был дома, я не мог бриться, не мог... То есть левая сторона вся была как будто обожженная. То есть, и я понимал, что это рвутся вот эти вот все мои привязки, все наши привязки. Хотя мы по обоюдному согласию шли в развод, но внутри находились... Вот такие вот связи. И это всегда. У кого-то это больнее, у кого-то слабее. Но чаще всего все-таки проблемы возникают. Поэтому это тема, тема, которой надо заниматься. То есть надо поставить задачу. Поставить задачу, чтобы та женщина, с которой ты расстаешься, чтобы она была счастлива. Прям мысленно себе поставить задачу. Как ты можешь, это я глазами мужчины говорю, как ты можешь, э, что ты можешь сделать, чтобы она была счастлива. Во-первых, думать, желать э, ей то, чтобы она была счастлива. То же самое относится и к мужчинам. То есть женщина тоже должна, если она хочет э, хороших, добрых отношений на будущее, то нужно убрать все претензии, весь негатив. А за жизнь копится много всего, много будет вспоминаться отрицательного, но э, надо все-таки это убрать, э, проявить э, терпение в этом направлении, отслеживать мысли, убирать, постоянно переводить в положительное, находить положительное в человеке. Тогда со временем, шаг за шагом, будет все-таки все меньше, меньше, меньше негатива. А чем меньше негатива в тебе, тем меньше негатива в нем. Некоторые говорят, это он такой, он там то, то, то, то. Но если в тебе этого нет, то в нем это не будет проявляться. Надо в себе малейшие моменты, малейшие моменты неуважения к нему или к ней, не любви. И тогда процесс пойдет. Поэтому на основе большой любви, большого уважения, желания счастья к другому человеку, добра, счастья, чтобы он был счастлив, чтобы она была счастлива, чтобы у него было все классное и так далее. Это на этой волне можно добиться большого результата. Долго, коротко ли, но можно. Тем более есть мотивация. Чем более счастлив другой человек, с которым ты расстался, тем больше счастья будет у тебя, тем больше счастья будет у детей, если они есть. Обязательно, ведь это же одно поле. Поэтому есть и мотивация, есть условия. Есть инструменты, я этим занимаюсь постоянно, у нас в Академии это один из, наверное, главных вопросов, которые приводят э, к нам в Академию э, людей для того, чтобы построить действительно гармоничные отношения с своими бывшими. Это очень важно. Отсюда сразу выстраивается и твой фундамент другой, ты уже не имеешь негатива, фундамент детей другой в жизни, ну, все классно.